Айратская государственная символика. Сейчас, в 21 веке, наша республика, как и другие равноправные субъекты Российской Федерации, имеет собственную символику, представленную флагом, гербом и гимном. За последние сто с небольшим лет она менялась несколько раз. Причиной этому были революция, смена различных режимов и правителей, пока, наконец, в 1996 году не были приняты хорошо знакомый нам флаг, герб и гимн которыми мы пользуемся и в наше время. Но мало кто знает, какими государственными символами пользовались наши предки. Об этом мы вам сегодня и расскажем. Эльдев-Очир – символ единства и мощи Дербен Айратов. Очир – буддийский символ – символизирующий силу и твердость духа, а также вечность и невершимость, например, обета или клятвы. Само слово «очир» происходит от санскритского ваджира. Кроме того, монгольские народы называют ваджиру еще и дорджи, что, в свою очередь, происходит от тибетского названия ваджры – «дордже». Ваджру держит в своей правой руке бодхисаттва ваджрапани, являющейся проявлением могущества всех будд. Также имеется еще и скрещенная ваджра – вишва ваджера которая в калмыцком языке называется Эльдв-Очир. Именно она была принята айратами в качестве государственной символики, а именно в качестве герба Сюльде. Скрещенная Ваджира – символ абсолютной стабильности, истинной реальности, имеющей неразрушимую природу. В этом значении она присутствует в буддийской космологии. На ней покоятся основание Вселенской горы Сумеру. Вишва Ваджира – в виде узора, украшающего трон головы той или иной традиции, указывает на несокрушимость просветленного ваджерного ума. Помимо этого, ваджеру изображают на различных буддийских сооружениях, ступах, входах в храмы и так далее. По утверждениям некоторых историков, эль -вочир некоторое время изображали и на джунгарских монетах – пулах. Дэ Чинтэнгэр – ойратский бог войны. Помимо герба джунгари, как и в любом государстве, имелось и свое знамя, а для воинов-кочейников оно имело особенное значение. Ведь именно знамя поднимает боевой дух во время походов, развиваясь над головами впереди идущих воинов. И именно потеря знамени в битве во все времена обозначала окончательное и позорное поражение в войне. Главным знаменем джунгарского ханства считалось знамя с изображением Дея Чинтэнгар, покровителя воинов у монгольских народов. Изображался Дея Чинтэнгар следующим образом. «Небесный всадник с величавым спокойствием, несущий боевой стяг» над ним три птицы, внизу пять животных, символизирующих его власть на небе и на земле. Именно с этим знаменем Галдун Бошек Техан завоевал Сайрам, Турфан, Восточный Туркестан, захватывал среднеазиатские города, такие как Самарканд, Мерв, противостоял многочисленным маньчжуро-китайским захватчикам. Именно с этими знаменами джунгары бились доблестными и отважными противниками, такими как казахи, узбеки и киргизы. Именно с этим знаменем Второй конный калмыцкий полк князя Серебджаба Тюменя, в числе первых, входили в Париж в 1812 году. Это знамя хранилось в главном сюме Хашуутовского Хурула. Вместе с ним также находилось еще восемь знамен, вместе, представляющих именно те девять знамен Ессентук, с которыми калмыки ходили на Кавказ и с которыми стояли калмыцкие войска в том месте, где находится нынешний город Ессентуки. Ясентук. Во время революции настоятель Хашиутовского Хурула Передал эти 9 знамен одному из представителей Тургутского рода Кирят, с тем, чтобы тот сохранил его у себя до тех пор, пока не пройдут смутные времена, а затем передал его наследнику калмыцкого ханского рода. Автор статьи Эрдни Чучевич. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту...